Уверен, что под вашим руководством Беларусь обязательно достигнет новых блестящих успехов в деле государственного строительства, цитирует агентство. Си Цзиньпин назвал Китай и Беларусью железными братьями и всепогодными партнерами, отметил важность развития двусторонних отношений и отметил, что дорожит рабочими отношениями и личной дружбой с самим Лукашенко. Он пожелал белорусскому лидеру крепкого здоровья и успехов в работе, дружественной Беларуси, процветания и могущества, а ее народу, счастья и благополучия.